хорошо чувствуешься да mm -hmm. не имеет рука особенно mm -hmm. правое mm -hmm. я чувствую что-то с головой не то здесь слегка работаю сильно не работаю. сюда за закачал я очень дорогой препарат 27 тысяч один укол сделал. Mm. слегка mm -hmm. слегка работаю. Сода с водичкой пейте потихоньку. Лобная, затылочная, височная, теменная область беспокоит голову? Нет. Нет. Ш -ш -ш. Шейный отдел. Вот смотрите, шейный mm -hmm. мне постоянно вправляет. Пошел, значит, уж проверить. Пришел, значит, мне лор проверил, заставил это МРТ сделать, этот шейного отдела и головного. В общем, я сделал, и там есть это. Одна основная артерия, а другая запасная как бы. Mm -hmm. Вот. У меня запасной, оказывается, отсутствует. И у меня когда позвоночник... Этот... У нас две артерии, слева и справа. Вот одна ну, отсутствует, кровоснабжающий, да. кровоснабжающий головной мозг. Теперь... Значит, слева у вас сужено, получается. Отсутствует, по-моему, сказали. Отсутствует это врожденное. Да, да, врожденное. И дело в том, что когда вот мне назначили много лекарств, этот невролог прописывал. Я не стал ничего пить. Я сразу съездил, он мне тут вправил, и все. меня лор говорит, что вы слышите, но не понимаете речь. Я чувствую что-то с головой не то. Но вот когда у меня вот это было два года назад, вправил, правило все больше как бы Все замечательно. Шейный отдел вас беспокоит. Ну, как бы нет. У меня еще проблемы с ногами. Спайли. Этот муксартроз, uh -huh. даже суставов Спайли. обоих. Но uh -huh. левый я ломал. Uh -huh. Шейка бедра была отломлена на левой uh -huh. ноге у меня. Сейчас у вас что там, имплант стоит? Нет, ничего да, не, не стоит. Спицу пока. Не Вообще не ничего не стоит. Все, uh -huh. То есть перелом был. Он зажил, ну сейчас uh -huh. беспокойтесь, естественно, думаю по операции, не знаю пока. Недавно чуваши я обследовался, короче на сантиметр два миллиметра. Uh -huh. Левый один сантиметр два миллиметра. миллиметра, да. Я uh -huh. сейчас обувь ношу, то есть, вот, Вы туда подкладываете стал. этот э, ну, стель делать на заказ, да, торпедическую да, да, да, на заказ да, вам да. делают. Да. Плечи беспокоят с локтями? Нет. Вот меня беспокоит, знаете что, и когда я сплю, я сплю обычно вот, ну, вот на руке вот так вот uh -huh. или под подушку руку uh -huh. не имеет рука но да. ну, вы пережимаете все свои артерии может быть особенно и правое, также прям... нервы пережимаете во вторых у вас неправильно лежит голова вы должны четко спать или на спине или на боку я вот. только на боках сплю я не на спине ну, не надо вас вот приучить. правильно вообще положение во сне человека это лежа на спине вы должны подушку подобрать чтобы вровень с плечом было чтобы у вас сохранялся горизонтальное ровное положение позвоночника то есть, провиса шеи вниз не было головы. Mm -hmm. Какой рост у вас? 184. А вес? Да, вес 118. Вам в идеале вот 89-90. Прям будет хорошо. И хорошо вы будете чувствовать себя и mm -hmm. разгрузить mm -hmm. свой да, опорно-двигательный аппарат. Никак возьмитесь, возьмитесь за себя обязательно. Потому что ваше здоровье в ваших руках. У вас верхний грудной отдел беспокоит? Нет. Нет такого ощущения, как будто дыхание спирает? Нет. Нету. Между лопаточек у вас? Не было. Не было. А поясничная область? Бо -бо -бо -поясница вот поясница болит. сильно беспокоит. Поясница mm -hmm. всегда болит. То есть когда-то более сильно, как бы, когда-то менее. То есть mm -hmm. не гнется у меня она. Mm -hmm. Поясница беспокоит, да? Да. Вот сейчас, например, вся боль в пояснице. А вчера беспокоит. она была у меня mm -hmm. выше почему-то. Mm -hmm. Выше. Ну, конечно, у же выше в делала. грудном отделе. А вы вчера обезболивающее делали? Нет, вчера, вчера делал, да. А что кололи? Деклофенак. А, Диклофинак. а mm -hmm. это в порошке что давало? Не мисулит еще. Mm -hmm. Так болело. Не сесть. Вот именно, знаете, как было? Вот я лежу, то есть мне не больно лежу. А в вертикальном положении встаю, все, хана. То есть я не могу выпрямиться по-хорошему. А если выпрямись, то боль очень сильно. Таз у вас тоже беспокоит то, что это... С какой стороны вы ломали шею леву, бедра? Леву. Левую, ногу. Левую ногу. Левую ногу ломал, да у меня спи стоят спицы нет проволока спицы уточнены uh -huh. сейчас стоит проволока да. uh -huh. по задней поверхности бедра вас тянет беспокоит или как шил он или иголочка вас тыкает такой нет я, нет я ощущаю оба отзывы сустава uh -huh. и левый особенно то есть uh -huh. я, левый особенно я ощущаете. понимаю что там хана уже ему uh -huh. то есть мне надо его менять менять ну предлагали вам уже Врачи, вот обращался раз шесть к врачам, к докторам, ко всем. Все говорят, по снимкам, однозначно тут менять, однозначно. Mm -hmm. В основном говорят, то есть, если можешь, терпи, то есть, подольше ходи. Mm -hmm. Вот я опять был в декабре месяце, вот в Чуваши ездил, он посмотрел тоже, по снимкам, да. С ним переговорили, с хирургом там, он мне говорит, лучше, говорит, этот, по тени говорит, возможность есть, не говорит, лучше. Mm -hmm. И мне, зак... мы закачали этот туда, гель, жиль, гель, гель, гель, да, ага, замена. Ну угу. вот сюда, сюда да, гель, да. чтобы щель увеличить. Угу. Сюда за закачал я очень дорогой препарат, 27 тысяч один укол делал. Угу. Этот, чтобы хрящ восстановить, угу. э -э восстанавливающий. И в коленку еще ради профилактики, потому что нагрузка на коленку в основном на правую. В вашей ситуации в первую очередь это нужно похудеть. Это я понимаю. Возьмите за себя. Похудеете, вы столько проблем снимете. Очень сильно нагрузку снимите с опорно-двигательного аппарата, особенно с коленных суставов, с тазобедренного сустава, с позвоночного столба. Вас уже не будет так беспокоить поясничный отдел. Поменять образ жизни свой обязательно. По возможности посещать бассейн. И плюс найти грамотного специалиста по реабилитации в тренажерном зале. Прям прокачивать прорабатывать мышцы, связки, мышечно-сухожильно-связочный аппарат. В ягодицу у вас не отдает, не стреляет? Нет, не было. Нет. А колени беспокоят вас? Правое начало где-то mm -hmm. около полгода назад. Почему? Потому что когда подымался а на комбайн, укол Когда вы делали? В декабре месяца. Прошлом году. А, ну да. В этом году. Вот да, вот, вот в декабре, вот да, да, да, А беспокоить стало полгода назад. Да, полгода назад mm -hmm. стало беспокоить. Сейчас беспокоит он? Сейчас, сейчас, кстати, нет. Вот здесь у нас пояснички вот смещение. Вот чувствует... Ай, да, да, да. да. Вот, вот. Так, у нас вот тут вот... она и болит. Четвертый. Так, четвертый 4 У грыжи Л четыре там грыжу, кстати. Вот. Не, он у вас немножко ушел влево смещен, ага. но не развернут, не ротирован. Ага. Так, второй тоже за ним. Третий нормально стоит. Второй за ним же смотрит влево. Тогда левая нога у вас короче. Ну да, она сантиметр-два миллиметра, как на этом ну, показала. Сантиметр здесь, да, есть. Вдох, выдох. Хорошо. Расслабить, расслабить. О, хорошо. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Отлично. Выдох. Хорошо. Вдох, Хорошо. Вдох.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 Нет. Здесь? Нет. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Хорошо. Откиньте. Откиньте. Раслабьте, расслабьте. расслабьте. Хрустит. Немножко давай. Есть, да? Вдох. Раслабить, расслабить, расслабить. расслабить. Ой -ой -ой -ой. Где хрустну? Хрустну где-то вот тут вот и в пояснице Декомпрессию сняли у вас ой -ой -ой -ой -ой. Расслабили, расслабили а... Расслабили а... Хорошо, расслабили, расслабили а... О, хорошо Расслабили, расслабили О, хорошо Не вообще хорошо О, Во. отлично Вдох, выдох а Да. О, хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Выдох. хорошо. Выдох. Хорошо. Хорошо. Отлично. Выдох. Вдох, выдох. Выдох. Хорошо. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. выдох. Хорошо. по повзушное сочленение. Проработаем. Здесь слегка работаю. Сильно не работаю. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Слегка, слегка работаю. Отлично, хорошо, проверяем, а. проверяем, отлично проверяем. Угу. Все. Сейчас его доработаем, мы вообще отлично. Два позвонка, первый, второй. До, выдох. Хорошо. До, выдох. До, голову опустили вниз, выдох на меня голову. Молодец, держи, держи руки. Держи, держи, развернулись. До... Ничего. До... Выдох. Хорошо, держим, держим. Плечики проверим. Мы это проверим. Ага, здесь тоже у он... вас... О, как стопарит. Расслабь. Расслабь. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Расслабь. Расслабь. Дох выдох, <свист> угу. хорошо, расслабь, хорошо, дых, дых, дых, хорошо, отлично, <свист> во, уже другое дело, ага. расслабь, расслабь, расслабь Выдох, дох, выдох, четыре, дох, выдох, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три, дыши, дыши, четыре, пять, шесть, семь, хорошо, отлично, молодец, молодец, молодец, дох. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Проверяем, проверяем. О, смотри, красота какая. О, видишь? Хорошо. Расслабь. Расслабь. Расслабь. О, раз, Вдох. Выдох. Хорошо. От... Откинься на меня. Угу. Откинься. И. Хорошо. Молодец. Пушки проверим на месте, на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец. Молодец, все, встаем потихонечку хорошо чувствуешься да отлично Вообще замечательно сейчас немножко головокружение будет сейчас мы правку произвели наш организм будет перестраиваться сейчас мышечная система связочно-сухожильная система дыхательная система сердечно-сосудистая система будет будет перенастройка в течение пяти семи дней в этот период ничего тяжелого не поднимать не нервничать никаких таких серьезных эмоций потрясений просто провести в режиме релакса стараться на машине тоже не передвигаться не ездить если есть возможность но если передвигаемся на машине чтобы по полям ты не гонял с завтрашнего дня покупаем пачку соды даже 10 пачек соды таких 10 процедур через день я сейчас запишу скипидар пачку соды выливаем воду, в воду ванну набираем воды вам от 35 градусов до 45 пяти. Высыпаем пачку соды, отворачиваем колпачок и два колпачка вот этой водной эмульсии. Весь погружаемся, только оставляем лицевую часть открытую, дыхательные пути, глаза. Все остальное у нас погружается и лежим так 15 минут. Выполняем таких процедур 10 через день, С завтрашнего дня можно. Так, рекомендации по физической нагрузке здесь все есть. Период выполнения 17.00 до 19:00. Да. Мне что лучше делать обязательно мне висеть лучше Я вот... висеть вам не надо у вас избыточный вес руки вниз. не будет держать не, не не, не, за ноги за ноги а то есть инверсионный да. стол. это пожалуйста его тоже используем все средства хороши цепляться надо но три валика значит три банных больших полотенца да, сворачиваем да. валик под колено под поясничку под шею так лежим 15 минут или же полтора литровой бутылки с водой используем а можно да? можно можно их тоже используем после если к банным полотенцам вы привыкли уже переходим на бутылки пожалуйста пла угу. пластиковую бутылочку а, набираете по поводу питания уже опыт у вас есть да так, как уже вы говорили, уже работали с диетологом понятия есть значит взять себя в руки нормализовать да. омега-3 обязательно рыбий жир все-таки лучше что, рыбу есть или омега-3? И рыбу, и омегу 3 тоже употреблять. Потому так, что да. мы не живем возле моря. Да, мы не употребляем столько много рыбы. Как принимать по аннотации производителя? Ага, Читайте, понял, если понял. он пишет 2, 3, 4 капсулы, ну, так понял. и принимайте. Для ваших суставов, сустава связочного сухожильного аппарата, вам нужно обязательно купить коллаген, глюкозамин, стали, После пробуждения проснулись, там сходили в туалет, умылись все дела сделали. Выпили натощак с водой. Uh -huh. Вода, чтобы была комнатной температуры. Uh -huh. И пока вы готовите завтрак, оно у вас уже будет усваиваться. Uh -huh. Обязательно. Пить полгода. Парим ноги перед сном обязательно это расслабляет успокаивает центральную просто нервную водой, систему да уксус, просто горячая вода. Чуть -чуть а вы еще практикуете уксус яблочный чуть-чуть да пожалуйста Добав можно там добавляю, ложечку да. выкидайте да, да, да. по-моему чайную если мне да, память не да, изменяет да, да. на тазе клады. Да. да такой Такую ух, да, да, да, да. горяченькую воду, но только чтобы не ошпарить ногу, не, не, не. Чтобы не, ноги. Чтобы ноги терпели. -60 да, да, 60 -60 да. да, да. 15-20 минут обязательно. И также важно жизненные точки на стопах активизируют, улучшает лимфодренаж, улучшает кровообращение, циркуляцию. Еще я вам порекомендую подушку Мейрама. Значит, полотенчика берете в 4 слоя и на нее кладете ага. и ложитесь начиная прямо от самого копчика и пошли потихонечку вот так двигать здесь минутку полежали чуть-чуть минутку полежали чуть-чуть и до самой шеи возьмите подушку мирама и Древмас. все вместе это будет хорошие плоды приносить для вашего позвоночника вот я вот хотел заказать, возьмите закажите это очень хорошая вещь витамин d обязательно пропить к есть к есть к 2 они есть даже Д и К вместе. Это вот для вашей костной системы. Обязательно пропивать. Вытяжка из корня синюхи, голубой. Это родственник валерианы в 10 раз мощнее. По чайной ложке перед едой за 15 минут. Завтрак, обед, ужин за 15 минут раза, до да? еды. Да. Будьте здоровы, ваше здоровье в ваших руках. Берегите себя. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.